перегонный куб сейчас я уже поставил на глаз время 10.38 температура мы только поставим до 19 градусов где-то вот наш буратино что у меня значит имеется еще переходник на кран вот сюда я поставлю отсюда пойдет водичка вниз наполнит холодильника и будет стекать а здесь мы будем ловить севушные масла вот, значит, буду использовать еще один градусник в виде китайского тестера с термопарой. Вот так я его заложу. Итак, пока греется, сколько у нас там? 30. Тут сколько? 25. Ну, там еще не скоро он будет расти. Пока греется, давайте по рецепту. Что у меня, значит, было у меня было так, варенье, значит, было инвертный сахар и разброженные дрожжи. Вот разброженная дрожжи это очень интересно, потому как туда ушло 400 миллилитров водки. По идее они должны у нас никуда не исчезнуть. Посмотрим, поймаем их за хвост. Сейчас не нагреваем бак и по идее головы начнут выходить от 83 градусов и так дошли мы уже до температуры 58 градусов уже в трубочке начинает появляться конденсат Даже в банке на дне должен быть даже. Запах. Уже выходит. Пахнет уже. Пахнет вареньем. Разных сортов. Как все это дело начиналось. Суть в том, чтобы довести соотношение воды и сахара в растворе до 20 процентов для этого я кидал варенье вместо сахара и доводил до 20 процентов по виномеру сахаромеру сколько там банок будет варенье это не важно главное чтобы процентное соотношение сахара было 20 процентов дрожжи были софливюр 100 грамм 100 грамм дрожжей для 100 грамм берем 3 600 миллилитров воды добавляем 400 миллилитров водки или самогона 40 градусов Добавляем 8 чайных ложек муки, 8 столовых ложек с горкой сахара и 8 столовых ложек дрожжей. Это как раз пакетик вот этот 100 грамм. Я делал этот расчет для 100 грамм дрожжей. Вот. И все. Значит, вот. Ну, это в интернете я взял этот рецептик разбраживания там посмотреть там в воду наливается водка потом кидаем туда значит муку сахар дрожжи естественно часть их прогибает, более сильные остаются и получаются у нас типа спиртовые дрожжи вот три часа не у меня по моему постояли я их вылил в сусло вода с вареньем тут у нас что тут у нас уже 64 но баночки в ну, баночки уже там начинают появляться какие-то капельки но банка по ощущениям еще никак не нагрелась. Запах. Варенье не изменяется. Это хорошо. Поднялась температура до 80. Наверное, я сейчас буду убавлять газ. И вот в банке уже был конденсат. Вон уже идет процесс. Значит, нужно уже включать тут у нас сколько? 59. Включим сейчас воду. Ну, вот и пошли тут уже капельки. ремня капает накапает колбочка и замерим сколько там плотность. А здесь резко увеличилось 85. Газ убран на все. Вон она флегма, парит по трубкам. Сяду, сяду. Итак, накапало у нас тут, наверное, миллилитров 60. Сейчас мы будем замерять. Так, сколько тут? Сколько, сколько, что не сколько. В общем, 95, ну пусть 90 даже. где-то. 12 секунд. Сколько там у нас? 50 миллилитров. Чуть больше. Сейчас посчитаем. Вот наш расчет. 12 секунд 50 миллилитров. Нам нужно за час это 3600 секунд. Получилось 15 тысяч миллилитров. Соответственно 15 литров в час расход воды на этом буратино. Вот, так что холодильничек вполне справляется со своими задачами. Что у нас на температура? 84 ну, нормально. Здесь. здесь 88 время 1157 сейчас я поставлю колбу чтобы туда капало и включу одновременно секундомер По запаху, конечно, ну вот такой он сейчас, да, прозрачный. По запаху неплохой варенье. Вот наполнилась колбочка 50 миллилитров. Время наполнение 10 минут и 18 с половиной секунд итак друзья посчитал я выход получается 291 миллилитр в час я думаю нужно скорость увеличить а увеличим мы с помощью температуры сейчас двенадцать сорок два итак дорогие друзья время тринадцать тридцать шесть температура Температура в кубе 90. Процесс идет. Вот у меня там баночка одна уже налита. Вот подошла еще одна баночка. А... Спиртуозность уменьшилась. И сейчас она равна 74 где-то после увеличения газа, то есть температуры. Так, у нас в барбатере 86. Скорость увеличилась отбора. Сейчас она составляет 692 мл в час. Вот. Ну, будем отгонять еще еще рано останавливать всего лишь 70 процентов поэтому когда идем до 30 а может и ниже тогда и остановимся вон она флетма аж слышно Подальше. вот тут она пошла он гобеет шланг двигается сам. Что в этой банке? Посмотрим, когда все перегоним, замерим, Если ли там спирт или нет. Я думаю, там ничего не будет. Мы посмотрим получается это 07 по моему банка литра вот она была пустая я записал 1340 сейчас 1455 вот за этот промежуток времени у нас накапало 700 миллилитров грубо час за часом приближается время к концу перегона Температура в банке 94-95, в кубе 96. Видим, капает уже. Ну, как бы капает, не сказать, что и медленно. Но медленней. длиннее. на данный момент... где-то градусов чем градусы меньше тем запах сильнее ну как бы нужно еще догонять наверное еще минут 40 и все и закончим сколько у меня в общей сложности 2 литра точно есть и вот набегает баночки еще у нас баночка 07 по-моему 18.00 вот сделаю отбор 96-7 градусов в банке в кубе ну, тоже 97-8 в принципе одно и то же что в банке что в кубе поэтому буду выключать газ и быстренько откручивать крышку. Ну, естественно, сейчас датчики вытянем. Это вытянем. Вот. Там даже видно, он стал более мутный. Сырец наш. Этот прозрачный. А это тоже мутный Вот видно даже идет там Смешивание потоков Диффузия Поэтому заканчиваем Потом будет дробная перегонка Посмотрим, посчитаем по объему чего, сколько должно получиться, сколько голов, сколько получится тела. И наверное вот эту жижу в банке нужно замерить, есть ли там спирт или нет. Вот. Но это когда остынет, мы тогда замерим. А сейчас пока тушу газ и начинаю разбирать это все произведение искусства. Оно как живой организм. Итак, все я разобрал, выключил. Получилось у нас 3 литра сырца, 64 плотность спирта. Нет, это отражение банки. Не видно вон они плавают как будто это какие-то вот масла наверное это сивушные масла а сейчас замерим жижу нашу которая была в барбатюре есть ли там спирт в общем здесь практически Учитывая такую погрешность этого спиртометра, он даже до 20 там не поднимается. Вернее, не опускается. Жидкость очень вонючая. А в воде... Сколько он показывает в воде? Ну, в воде немножечко ниже. Значит, там чуть-чуть есть. Ну, и бог с ним. С таким запахом жижа нам не нужна. Это все выливаем. Это был эксперимент. Много ли видели банка барбатера? Она была где-то там литра, наверное. Ну, чуть-чуть меньше полтора, может, литр 300. Было этой жижи вонючей. Ну, в принципе, вот, три литра сырца. Далее будем перегонять. Поэтому еще увидимся. До свидания.